Урок второй. Получение новой машины. Машина исследована. Теперь ее можно купить. Урок третий. Экипаж. Умения и навыки экипажа улучшают характеристики машины. Захватить базу противника или уничтожить всю его технику. них тоже полиция есть, папик, я... Ну Машина горит. Используйте огнетушитель. Пожар потушим. Точность снижена. Используйте аптечку. Не пробил. Пробел, не пробил, броня не пробита. Танк уничтожен.